Всем здорова! С вами Ренат Грубляк и вы на канале «Как заработать в интернете». И в этом видео я вам расскажу про сайт, где вы сможете зарабатывать от 30 долларов в день. Это круто! Также я вам расскажу про способ, при помощи которого вы сможете зарабатывать на этом сайте такие вот неплохие суммы. И еще одно. Сам сайт и в общей сложности способ, этот, о котором я расскажу, будет связан с играми. То есть заработок на играх. Многих такой заработок интересует. Причем не нужно будет играть, а кое-что другое нужно будет делать. О чем я расскажу, опять же, в самом видосе А пока я вам рекомендую поставить лайк на видос Сделать репост, там написать комментарий, подписаться на канал Потому что мы с командой стараемся Взамен просим только скромный лайк и подписку Ну и опять же, кликайте на колокольчик Галочку, получайте уведомления о моих видосах О новостях на моем канале Либо вот так галочку Короче, галочку ставьте и все А мы смотрим BTC Take, либо же Bitcoin Take. Это проект, где вы зарабатываете на вложениях, а также на рефералах. Тут очень интересная реферальная система, о ней вы можете прочитать во вкладке «Вопросы и ответы». Так вот, как же заработать на вложениях? Вы выбираете а депозитную площадку, вот раздел с ними, инвестируете определенную сумму и все. А она активируется и вы зарабатываете уже больше, чем вложили. Потом, проект сотрудничает с такими платежными системами, как Bitcoin кошелек, Payer, Cash. Ссылочку я оставлю в описании, проект годный, платит, работает, все в этом плане. Сайт сегодняшний, на котором мы будем зарабатывать, называется Gamer Cash Partners. То есть это CPA-партнерка, но только для проекта GamerCash. У меня тут 4 цента, он вообще открылся недавно, по-моему, 10 дней назад, 11 дней назад про геймер кэш все и так знают, потому что очень много блогеров рекламируют геймер кэш, да и я тоже, потому что ну, данный проект а, спонсор у меня ну, на всех каналах, м -м, вот где выходит реклама геймер кэша. А, и в чем примечание? Тут платят 1 доллар за привлеченного вами пользователя на сайт, который выполнит 5 заданий. Если он, к примеру, выполнит одно задание, 2, 3, то платит меньше. Вот, у меня 4 цента, ну, наверное, скорее всего, пользователь один, который я пригласил вот, Точнее, я пригласил 8, но тот, кто выполнял, один Вот, он, он, наверное, только начал выполнять, и за него заплатили, короче, 3 цента И это тоже неплохо А 4 цент я, кстати, не знаю откуда Это за последнюю неделю? Да, вроде нет Вот, геймер кэш сайт, опять же все знают про сайт GamerCash Потому что достаточно очень Неплохо раскрутился данный проект Прошу прощения за такую интерпретацию слов, достаточно очень У меня тут 139 тысяч кредитов Причем давайте перезагрузим Чтобы вы были уверены, что реально Такое количество кредитов Вот, да-да-да, привязать У меня просто я зареган так через mail, там Логин, пароль, все дела а -а -а Вот, хотя нет, я вроде тут Как раз таки через ВК зарегистрирован 139 тысяч а, а вот тут у меня 448 тысяч кредитов Вы только представьте, чуваки, только представьте Сколько это в рублях Я вот выведу на видос, а, сниму Вы вот напишите, вывести в рубрике, где я вывожу деньги или отдельно Тут, по-моему, будет тысяч, наверное, 40, Что-то в этом плане Даже где-то так вот в этом плане 1040-35 будет. И вы спросите, а что за сайт вообще GamerCashPartners? В чем его суть? Я уже сказал, что это некая CPA-партнерка. Кто не понял, то тут есть ссылочка. Вот, партнерская реферальная ссылка. Которую вы копируете и по которой вы приглашаете там разных пользователей. Вот в этот проект. GamerCash. Все. Как приглашать... Вы уже знаете, я говорил вначале про схему, схемы я рассказывал, чуть ли не в каждом своем видосе я так или иначе упоминаю про схему, привлечение рефералов и так далее, ссылочку на альбом с видосами, на плейлист так называемый, я оставлю в описании, просто смотрите видосы, как привлекать и так далее, делайте видосы, как заработать в той или иной игре. И все. Кстати, совсем забыл вывод на сайте GamerCash Partners. Есть на такие платежные системы, как KiwiWallet, потом PayPal, WebMoney и Сбербанк. Нормально, нормально. Минимальная сумма вывода 30 долларов. Если вы будете делать все, что я рассказываю в видосах, как привлечь рефералов и так далее, то вы, естественно, будете зарабатывать такое же количество денег, даже больше в день. Так что смотрим и учимся. Так что с вами был Ренат Грубляк, канал «Как заработать в интернете». Ребят, Bitcoin Take – это проект, с помощью которого вы зарабатываете на биткоинах, а также на ваших инвестициях. Ссылочку я оставлю в описании, также TrustBet. О TrustBet вы знаете больше, чем я, как я уже говорил в одном из прошлых роликов. Вкладывайте денежку, делайте депозит, выбирайте срок, все. Умножается прибыль, поддерживает платежные популярные системы типа Kiwi, потом Яндекс Мани, Payeer, Perfect Money и Visa, Mastercard. Bitcoin Take тоже поддерживает популярные платежные системы и все интересные ссылочки в описании. Также мой канал "Как заработать в интернете отзывы". Мои отзывы о разных проектах. Оставлял отзыв о проекте TrustBet, потом Real Right, 10 долларов плюс. Так что Годный канал, подписывайтесь, предлагайте сайты, о которых мне нужно сделать отзыв, проверить предварительно, естественно. Так что все, с вами был Ренат Грубляк, всем пока!